Знаете, тут точильный станок а, от компании Ганза, полное название Touch а, Pro Ultra, Apex Edge Pro, а, но что это, он гораздо дешевле. корпуса, плашки для измерения угла, а, направляющие с элементами крепления для абразива. Идет сумка с точильными камнями. А, и фломастер, точильные камни на 120, 320, 600 и полторы тысячи гривен. Камни довольно ровные, геометрия у них хорошая тоже довольно ровные единственное в некоторых местах вот тут вот и вот тут вот есть небольшие сколы докупить э, камень на 80 грит. Э, российский камень э, камень э, нужен для того чтобы вы сразу не приходили 120 Дальше мы вставляем камень. Камень довольно хорошо держится, благодаря пружине. В комплектации не было пружины, а, а, а был цилиндр. Хорошо, что догадались. Желательно наклеить толстый скотч, чтобы не стачивалась пластмасска на направляющий для ножа и сам корпус. Камень не достает до пластмасски и не стачивает ее. Я уже сформировал кромку и можно сравнить его с другим ножом, на которой кромки нет. Ставим другой камень. И засорялся с сбрызгиваем водичкой. Начинаем обрабатывать нож. можете задрачивать один и тот же угол по всей кромке ножа, но для кухонного ножа а, 2-3 градуса на кончике ничего не решат. Чуть гламуренько. и продолжаем заточку. Чтобы камень не забился, почаще вытирайте нож и сам камень. На 120-м еще видны, но сейчас я прошел 320-м и их практически незаметно. Девочки, посмотрите, тут все блестит и все в алмазах. На всех ваших домашних ножах выточена кромка. А вы можете продолжать четырехсотым алмазным. Шлифуем. Сейчас мы снимаем пчелки,